Приветствую вас, рыбки! Посмотрим сегодня, каким будет у вас месяц октябрь, какие он вам даст возможности, а какие, наоборот, заберет ну, или уменьшит. Тем более, что начало месяца и конец будут идти под ретроградными планетами, поэтому наибольшая активность будет ожидаться все-таки в серединке. Ну, начнем с того, что Меркурий продолжает идти по вашему знаку, он находится, извините, не Меркурия, Нептун, он находится в последней трети вашего знака. Очень медленная планета, планета сказочница, планета иллюзий, и учитывая, что она сейчас в ретроградном движении, значит, таким образом она усиливает вот этот иллюзорный эффект когда многие из вас могут находиться, особенно те, которые родились в марте, где-то так после, сейчас скажу точнее, ну, в последней декаде знака зодиака Рыб, это значит где-то там после, после числа 9-10, вот вы можете находиться под воздействием некой иллюзорной действительности. Тем более, что соединение с Нептуном находится. Такая интересная звезда, как Маркап. И в соединении с Нептуном она может давать такие эффекты, как неуравновешенность умом, разочарование, чувствительность, излишний романтизм, возможность попасть в дурную среду или податься трудному влиянию. В общем-то, такая достаточно сложная планетка, сложный аспект. Причем до 12 числа будет от него формироваться напряженный аспект к Марсу. Марс у вас связан с темой дома, темой семьи. И есть указание на то, что возрастает некая такая агрессивность по отношению к вашим близким. А может быть это у вас взаимно будет. Возможны различные выяснения отношений. Воинственность, а также возможны обманы, но обманы с вашей стороны, которые могут впоследствии привести к серьезному конфликту. Плюс здесь будет еще тоже в первой декаде ощущаться вот этот агрессивный аспект напряженный между Сатурном и Ураном и есть указания на то, что что-то связанное с договорами, с вашими какими-то дальними дорогами, дальними связанными отношениями может претерпевать различные непредвиденные изменения. Слишком большое желание собственной свободы. Причем максимально этот аспект он себя проявит после 23 числа, когда Сатурн станет прямым и... Будет делать точный аспект уже в директном движении к Урану. Но будут начнутся какие-то сдвиги. Если даже будут какие-то неприятные моменты, связанные с ощущением, может быть, ограниченности от чего-то, необходимостью от кого-то или от чего-то зависеть, то потихонечку дела пойдут все-таки вперед. Будут сдвиги. В самом же начале месяца у вас появится желание... Где тут этот наш Меркурий? В чем-то себя потворствовать, в каких-то своих желаниях. Ага, вот, смотрите, наш Юпитер в вашем первом доме, вернее, не в первом, а в втором уже, это денежки. Но остерегайтесь каких-то излишних трат, излишних расходов. Еще, возможна ситуация, что кто-то может захотеть взять за вас расходы на себя, но помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Тема любви у вас будет связана с какими-то соблазными искушениями и, может быть, даже давлениями извне. 13-14 Венера сделает из восьмого дома хороший аспект к Сатурну. А в вашем 12 12-м ну, возможно, получение каких-то доходов. Благоприятный период для тех, кто находится далеко в эмиграции. 18-19. Но здесь множество красных аспектов, которые говорят о сильном напряжении. И для вас это что? Может быть немножко испорчено настроение. Но оно может действовать не два дня, а буквально несколько часов. Можете находиться да, в каком-то нехорошем не расположении духа. И знаете, как будто бы на работе вам тоже будет как-то нерадостно. Не будет работа приносить удовольствие в этот день. Ну, тут 19 у меня выставлено. Так, 18 -го, 19 -го, Что тут у вас будет хорошего? Поможет вырулить из различных сложных ситуаций. Помощь друга. Помощь друга. Значит, вот этот вот тригон к Марсу. Ну, я думаю, что сможете как-то направить энергию в правильное русло. Можете получить поддержку от своих близких, от вашей семьи. А главное, не замыкаться на каких-то неприятных ситуациях в это время. 22-23 это дни удачных договоренностей. И благоприятной работы. Также 23 Венера переходит из вашего 8 в 9 дом, чем открывают дорогу к удачным делам, связанным со всем заграничным, совсем что далеко, высоко. Может появиться во взаимоотношениях с окружением больше такой скорпионской энергии, может быть. Колебания от чувства глубокой любви до ненависти. Но зато это очень хороший период для того, чтобы улучшить свое материальное положение. 26-27 больше всего повезет тем, кто работает сам на себя. Также возможны какие-то удачные договоренности с членами вашей семьи. объединением ради какой-то высшей цели, главной цели. С 29 числа Меркурий перейдет из весов уже в Скорпион, чем добавит вам больше возможностей для, взаим... ну, для взаимодействия с людьми по девятому дому. Это туризм, это путешествие, это логистика, это любые связи с, с заграницей. Причем Венера будет идти на, ну, не соединяя, а на точный аспект с Ураном. Точный он уже будет в первых числах ноября. И можно сказать, что выступаете в не очень благоприятное время для того, чтобы... ну, Например, для знакомств, для установления каких-то, ну, может быть, серьезных, долговременных партнерских взаимоотношений с людьми издалека. Зато это могут быть какие-то короткие заработки. Эти заработки могут быть связаны с перемещениями, с информацией, с поездками. Ну, командировками, скажем так. так. Ну да, командировки подходят. Ну, с доставкой чего-либо. Отправкой посылки, почтовые переводы. Ну, вот, как-то так. Ну и завершит этот месяц переход Марса в ретроградное движение, которое находится в вашем четвертом доме, а это говорит о том, что на несколько месяцев ваше внимание будет максимально приковано к делам семьи и можете чувствовать себя, знаете, как будто бы лишенными какой-то активности в этой, в этой сфере вашей жизни. Ну, наступит время возврата долгов. Для кого-то это может быть внимание, для кого-то там могут быть какие-то услуги, то есть необходимостью уделить внимание своей семье. Ну, более точно, что там будет дальше, будем смотреть, время покажет. Еще хочу сказать, что оставлю напоследок два интересных аспекта, которые рассмотрю в отдельных уже прогнозах. Первое это полнолуние 9 октября в Овне и второе это новолуние 25 октября которое совпадет с солнечным затмением и также началом коридора осеннего затмения Ой, коридора, да, затмения осени до 8 ноября. Это будет очень важное событие. Следите за, пожалуйста, моими прогнозами и до встречи в следующих видео.